В камине в шесть утра фотография твоя горят воспоминания о тебе, у камина в шесть утра, разбитая душа, и все твои обещания. 6 утра Подарил мне боль, устала жить все обиды тая. Уходи со собой, закрой. Сколько бы я ни просила, ты же знал, что меня терял. Я посеком постекла, бегала упрямо. Если бы не твой милый голосок. Шесть утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в шесть утра, разбитая душа и все твои обещания пустота. В камине в шесть утра.